идеи новости в этой комнате почти закончен ремонт здесь гипсокартон я пришил на потолке гипсокартон пришил но пока еще ничего с ним не сделал обои хочу покрасить всегда мечтал покрасить обои Кусочек отрезать. Да, кстати, благодаря утеплению потолка и той стены в этой комнате, несмотря на жару, плюс 30 на улице в тени, здесь очень прохладно и приятно находиться. товарищ или хвост да. довольный товарищ диксон сидеть диксон давай не позор меня я же тебя снимаю на камеру ты понимаешь актер большого театра хорошенький такой товарищ самый лучший Самый лучший, ты понимаешь? Вот так. А это собачья мать. Не дать, не взять. Собачья мать. Ну, что? что с нее взять? Родила и похудела. А это товарищ Зерк. Зерк, привет! А это товарищ Граф выходит из своего особняка. Здравствуйте, Граф. Здравствуйте, да. А это уточки. Утята, блин, подросли они, наверное, уже раза в четыре, не знаю, очень-очень подросли, очень здоровые теперь стали. Шесть утятков. покупаются вот и куча для них сейчас я надеюсь уже скоро заведутся червяки потому что вот здесь на заборе мы сначала собирали улиток ну все всех улиток собрали больше белчат улиток нет так тут уточка обедает поилка такая вот эта поилка с бутылкой быстро кончается потому что один уже конечно очень много так тут тут у нас компостная куча очень хорошо у меня дела идут, все там компостируется, как в троллейбусе, очень хорошо. Там на огороде грядки, но они пустые, в них ничего не растет. Единственное, что вот там вот вдалеке есть прикос картошки. Я так полагаю, что это будет сверх урожайная картошка, пришел еще один товарищ, ковыряется там в у себя так, тут запланирована стройка лахта-центр вот на, на сваях, все как полагается это будет душ это тоже как, как в Питере на болоте все строится но ничего страшного Мы же владеем нанотехнологиями Значит, все будет хорошо надо было на недельку раньше душ заводить так а тут у нас подшипливает где-то шипит там товарищ а вот он вот он товарищ скруч это Взрослый утак топчет тут всех уток, но он справляется очень хорошо, потому что уже две утки сели на яйца, значит, значит яйца там не пустые, а что-то у них есть. Утки знают, надо садиться или не надо, я им доверяю в этом плане полностью. повредил ногу себе ну, все уже ожил обратно все хорошо больше он не инвалид да? кружек передай привет да. передай привет не хочет там еще одна удочка а вот здесь сверху над ними находится утиный дом всё, туда пойдем посмотрим Тут вот Диксон разрыл все и смотрит, смотрит, виноватым взглядом, да? Что ж ты разрыл тут, товарищ? Жарко тебе, да? Конечно жарко, я все понимаю. Не ссы а то соскользнешь. Вот это. дом. Там сидят две наседки, высиживают свои яйца. Ну все, их нельзя много беспокоить. Два раза в день наседки выходят поесть.